Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи и гости моего канала. С вами заново я, серый кролик. Ну вот сегодня наконец-то наступил день X, то есть утепление и обшивка нашего крольчатника. К сожалению, как всегда, <связь> что-то не докупил, что-то купил да не то. Короче, самор... саморезы оказались не те. Пол пачки там штук 200 было, я их использовал, ну, чуть меньше, конечно же. А так придется, а то я тут хвалился, килограмм того, килограмм того, придется покупать еще. Ну, кролики, сами видите, это кролики. Клеточку мы, конечно, сейчас немножко перестановили. Сейчас покажем, где она сейчас у нас находится. Вот здесь вот такие вот билбосы. Ну и там такая девочка. Вот видите, уже пух, пух, мать ее. Клеточку перестановили, потому что мы начали утепление нашего крольчатника. Всю стену мы утеплили. Можете обратить внимание а также начали обшивать USB панелями Ихные стыки где панели стыкуются поверх пустили такие полукруг ну, на саморезы во первых оно ровнее получается ну и <связывая> декор, декор не стал больше пока ничего делать потому что без нормальных саморезов крепиться она нормально не будет а пока еще не резал ничего то есть <связывая> на низ пустил сколько тут у меня пошло три листа и вот здесь такой кусочек осталось Утеплитель пятерочка. Вот. Пятерочка. Все окей. Okay. Вы... так Вот здесь вот вверх мы тоже утеплили. Крышу еще не утепляли пока. Потому что, потому что одному это делать неудобно. По кусочкам резать неохота. Ну а длинную одному неудобно. Все такие вот перемычки, какие бы у нас были, мы все прячем туда под USB панели. Вот так здесь мы уже вот так сделали вот можно наше посмотреть утепление пятерочка то есть пенопласт 5 сантиметров а потом еще идет 5 сантиметров вот этой супер-пупер утеплителя блин рулон э, сколько он тут рулон оп оп Шикарная штука. Правда, правда, нужно работать в перчатках и респиратор. Потому что э, снял пару раз не респиратор, а в маску. И, блин, все зачесалось, как у собаки, блохастого. А руки тем более. Поэтому только в перчатках. Ну, вот столбики уже попрячем. Все эти вот, которые здесь были. Эти перемычки у нас, к сожалению, останутся. Будем вырезать. То есть, по низу пустили мы длинные, по 2,5 метра длиной. Каждый лист. А здесь уже будем вырезать кусочками. Во-первых, мне кусочками здесь будет удобней, потому что вырез огромное количество будет. А сюда будем пускать наверх на потолок полные листы. И здесь на улицу тоже сначала на всю длину целые, а там будем резать. С правой стороны в углу сейчас допеним пенопластом, утеплим, а потом будем все остальное дошивать дверь наша стоит, освещение, еще две лампочки мы не докупили вот там кролик лезет ну короче вот такая у нас ситуация по нашему крольчатнику нигде ничего не светится, слава богу делал для себя все же, не для людей, для себя поэтому без уровня, правда, друзья уровень это <coughs> все на глаз ну более-менее фундамент был залейт нормально так что пока, пока все окей. Okay. Ну, а там больше будет видно. Все, друзья. Если кому что понравилось или интересно задавать вопросы, комментируйте. Советуйте, может, что не так еще буду делать. Или делаю уже что-то не так. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Всем счастья, здоровья и благополучия. Зайцы рулят. Ну, а режем ваши манки и это трафики. Будете сейчас сидеть на трафиках. Да, да, да, красотули.